вообще вот ненужного вообще ужас. ненужного хлама да. который не то что усложняет нам жизнь еще и здоровье портит ну да и с этим хламом люди пытаются быть счастливыми вообще пытаются быть легкими с этими багажом. Ну, неся, неся за собой такой вообще. Вот, вот такой вот просто. Да. И там не вещи, а булыжники. Они пытаются взлететь. Да. Капец. Ты, если хочешь, можешь снять маску. Но, если не хочешь. Мне нет. кажется, у меня ты же руки не понимаю. Ну хорошо, полежу, значит, еще. Я вот сейчас даже попыталась вот это вот показать. Я понимаю, что мне хочется аж за голову руки завести, чтобы показать, насколько он большой. Хорошо. Ну ничего, полежу. Я вроде бы и как бы расслабилась. Ну, как будто вот по-другому все стало. Да. Вот это к тому, насколько все вовремя. У меня проблемы с женскими днями, они могут у меня два месяца не идти, полтора. Но ну, я уже к этому привыкла, я проверяла гормоны, с ними все нормально. Мне удалили правую долю щитовидной железы, я пью гормоны, и иногда вот это все скачет. А сейчас, когда я начала общаться с тобой, после нашего общения, после медитации... На следующий день я просто с утра проснулась с теми мыслями, что мне надо вот просто половину хлама из дома повыкидывать. Вот столько вот ненужного. Я просто понимаю, что я и раньше понимала, что это надо сделать, но мне было так впадло. Я думаю, что если я сейчас начну делать один шкаф, а там второй, а там я еще и до кухни доберусь, так я к ночи тогда просто не разгребу это все. Но я просто начала это делать потихоньку, и я вынесла из дома три пакета. У меня ночью пошли критические дни. Я месяц назад переболела ангиной. У меня вот такой гнойник на гландии был, но он не приходил. И я понимаю, что я ну, я раньше за этим следила, я мазла и понимаю, что он не проходит. И я уже начала думать о том, что это просто вот внутри что-то сидит, чему должно, что должно просто выйти, и он пройдет. Я вчера только про это вспомнила. Ну, начиная вот это все сопоставлять, связывать, я смотрю в зеркало, а его почти нету. Да. То есть, как бы, ну... Действительно, не всегда может помочь просто врач, который в больнице сидит ну, да. и выписывает. Вот ты антибиотики пропей неделю, и у тебя все пройдет. А еще у меня книга дома такая лежит. Наука самоосознания. Мне ее дали почитать полтора года назад. Я начала ее читать. Но это было для меня так сложно. Это вот когда-то, наверное, первокласснику прочитать высшую математику. И я прочитала 10 страниц и понимаю, что как бы, ну нет. И положила, ну с пониманием того, что, ну, я до нее дойду. И сейчас я понимаю, что, наверное, надо бы начать. Не надо? Вообще, я так скажу тебе, что все эти штуки, они, ну, они не про тебя. Но она сектантская прям. Поэтому вот несколько. с какой-то... Во -во вообще, вообще это, это же все концепции, ты понимаешь? Как кто-то может тебе что-то сказать про тебя. Вот про тебя, как тебе быть счастливым, кто тебя пытается научить быть там, там о том, что как бы... Что есть ты. Ну вот так же, что, что мысли это как бы... ну Это только мысли, не более того. Ну ты и так знаешь, что есть ты. И... Ну, с другой стороны, да, зачем я буду это <с опять перечитывать. Ну да. И только время на это терять. Это понимаешь, как кто-то попробовал там персик, к примеру, да? И вот пишет про это книги, там рассказывает всем, что такое вкус персика. Ну, это же его аналогия. А ты, может, попробуешь, и для тебя это вкусно. Вообще, да. А потом еще есть не черви. Вообще огонь. смотри какой-нибудь вот, психологи да, или там психиатрия что она делает Ну вот ты была там у психологов Ну она просто рассказывает о этой я рассказываю о проблеме вот поверхностно она как бы залезает в нее в глубь и вот это все как бы раскрывает ага. ну как бы и все. Но понимаешь, что она просто распаковывает бесконечные коробочки. Ну, да. ну и все, она ничего не делает ну, больше. Да. Ну а психиатр просто выписал рецепт. Ну да. Ну, ты будешь вот такое принимать? Ну как бы давай, ну окей, все, давай. И что дальше? Кто следующий, чем мне поможет? Можешь рассказать, с чем ты пришла и что с тобой вообще произошло? Я пришла с тем, чтобы просто научиться, ну научиться понимать, что прошлое это всего лишь прошлое и что есть жизнь впереди, что не так, не так важны какие-то люди, которые тебе что-то говорят, как то, что ты сам ощущаешь и должен, не должен, а то, что ты сам чувствуешь это важнее, чем все то, что тебя окружает. какие-то обиды, которые идут с далекого с далекого детства и что, ну, а, и они не нужны, потому что они тебе не помогают, а они только наносят какой-то вред, даже да, вред тебе, твоему здоровью. вот так это на самом деле все просто, когда просто начнешь в этом разбираться. А пока вот живешь вот этими обидами, проблемами, скандалами, а он вообще там мне не улыбнулся, прошел, а это не поздоровался, вот урод. Ну, а что, он тебе должен был, что то Может, у него горячую воду с утра отключили? Он не помылся. Ну, ты ходит расстроенный. Нету столько проблем в жизни. Вот вообще вот не то, что половина, а вот даже, ну, Нету, в принципе. И погоды плохой нету. Ну и дождь, но ну, это же тоже хорошо. А земля же не будет. Вон, деревья врасти не будут, если дождь не будет идти. Ей же надо как-то, ну, чем-то подпитываться. Ну, да. Матерь, боже, сейчас вот сесть бы книги писать. Поток, поток информации прям какой-то идет. Мне прямо жарко стало. А ноги холодные. Серьезно. А здесь прям горю. Я прям красненькая, наверное. Ты да? никогда больше не куплю квартиру на первом этаже. Ну, потому что я вот так вот сажусь на дивана, у меня вот палатки видно. Я хочу вот так вот сесть, а тут вот небо, деревья. Ну, классно же. Надо продавать. Я к вам мать отправлю. Ну, сама, она хочет. Ну, есть понимание того, что, как бы ну наверное, как бы надо. Она понимает, что в жизни у нее не то, что не все так хорошо, а вообще жопа. И она сама не может с этого... Ну, как и я, в принципе, говорила, я понимаю, что с моим состоянием что-то не то... Ну, сама выйти я из него не могу. Я понимаю, что как бы, ну, надо себя там перенастроить на хорошее. Там вот не психовать, не нервничать, не дуться. но ну, не могу я. Ну, сейчас ты можешь? Ну, сейчас я просто не подпускаю, наверное, к себе близко те моменты, которые меня так коробили. Потому что я понимаю, что... И чё? Она понимает, что как бы... Надо с этим что-то делать. Но, ну, наверное, так же, как и я, не понимает, как и с чего начинать. И когда я ей рассказала про, про то, что я хочу делать, она сказала, что ну, по возможности, наверное, я бы пошла. Я хотела тебя попросить. Ну, Расскажи, с чем ты пришла? вот с чем ты пришла что с тобой произошло вот и что случилось во время сеанса сегодня что с тобой происходило ну вот это все подробнее да и свое состояние может даже сейчас как оно происходит пришла со своими прошлыми какими-то обидными проблемами потому что меня это коробит, мне это не нравится, я не могу сама с этим справляться. И обиды с прошлого, они сами не отпускают, и, и мое состояние ну вот после вот этого всего, оно станов... становилось все хуже и хуже. И мне от этого становилось все хуже и хуже, и я понимаю, что надо с этим что-то делать, потому что сама с этим я справиться не могу. После медитации мне стало намного легче, хотя вроде как бы, ну, ничего сверхъестественного-то не произошло. Я просто как бы, ну, наверное, научилась и поняла, что расслабляться — это несложно. Да. Не сложно, просто надо понять себя и услышать себя. Я увидела себя со стороны видела со стороны себя такую, какой я хочу быть. Все, все вот эти вот ощущения, через которые я прошла, что я почувствовала, ну были и слезы, да. Ну как будто это что-то выходило, вот, которое вот копилось, копилось, оно просто вышло с такой легкостью, и я стала же такая легкая. Ну, Какая-то открытая, легкая. <свят> ну вот просто, просто как будто мир перевернулся. Вот та страница, я даже не хочу назвать эту страницей, вот то, тот момент в моей жизни, он остался там, а сейчас просто начинается что-то новое. И новое до такой степени, что я как будто об этом мечтала, но что-то не давало мне войти в эту жизнь. А сейчас я понимаю, что как бы я к этому пришла, и мне просто мне просто надо идти с этой головой, с которой я сегодня от тебя вышла. Я очень долго не могла прийти в себя, потому что я была просто расслаблена до такой степени, что ну, это было так классно. Я просто не знала, что так можно. Вот ты меня спросила про... А, или, или я. Ну вот, в общем, мне надо было показать что-то руками. А я понимаю, что я хочу показать настолько это ну, много и, и вот широко, а у меня руки не поднимаются. Они просто расслаблены до такой степени, что мне тяжело поднять. Или не так хорошо от этого, что я никогда этого не чувствовала. Мне вот этого не хватало. Я вышла отсюда. Я иду и понимаю, что в голове ничего нет. Это не пупняк какой-то, это, это просто как будто вот свежая голова, чистая, свежая голова. Не для того, чтобы в нее снова закидали какой-то мусор, а для того, чтобы я поняла, что ну, не надо ее засорять. Надо просто принимать. То, что надо тебе. И все. А все остальное, то, что тебе не надо, оно тебе не надо. И все. Это, ну, это вот элементарно, легко, но когда ты начинаешь это понимать, когда ты сидишь дома один со своими проблемами, тебе это не дойдет. Я сегодня, как, пока вот дед же меня ждал, мы пока с ним в машине ехали, я э, вроде ловлю себя на мысль, что я бы сейчас уснула. Я понимаю, что я не хочу спать. Вот мы едем по дороге в Чикаго, такая красивая природа, то дождик идет, то солнце. Там еще мы какого-то озера проезжаем. Я просто смотрю в окно, и мне просто радостно, что ну такая вот природа у нас красивая. И вообще так, так здорово все. И фиг с ним, с этим дождиком пройдет и перестанет. Все вообще очень здорово. Мы приезжаем домой, а там во дворе и бабуля моя, и... И мама, и малой бегают, у бабули там ремонт делают, э, дорожку, и рабочие. рабочий. Я захожу в эту калитку, а у меня настолько широкая улыбка, что если бы были белые зубы, то я, наверное, просто отвлекила бы просто всех. И я это понимаю, на меня смотрит мама моя и говорит, что ты всегда так будешь улыбаться? Ну я почему-то ей ничего не ответила. Ну, вот, вот, ну, вот, вот такое вот настроение у меня. Мне прям так хорошо. Бабуля пошла во двор, там за малым смотреть. Мама сидит, курит. Я все, хожу вокруг нее, хожу. Вот так вот. Она говорит, ну что? Я говорю, давай что, докуривай, обниматься будем. Все, бычок бросила, я ее обнимаю. И сказала, что я ее очень люблю. Ну и прям вот... Ну, я не знаю, какое-то. Мне кажется, я пыталась какое-то свое состояние ей передать. А она почему-то заплакала, меня была и сказала, что я говорит, я тоже очень люблю, Говорит, не переживай, все будет хорошо. Мне очень понравилось. Мне я очень, наверное, горда за себя, что у меня это получилось. Я в себя не верила, не верила вот вообще никак. Для меня Люди, которые медитируют, это были, ну, наверное, какие-то сверхъестественные люди. Я думаю, господи, если у них так получается, они вообще большие молодцы. Это не то, что я вот с напрягами хожу, да и хрен с ним. Усну и во сне вот там мышцы у меня расслаблятся, и я отдохну. Я понимаю, что я теперь без медитации могу просто тупо не напрягаться. Ну да. И ну, расслабляться не надо. вот Я просто не напрягаюсь что-то, какие-то моменты просто вот отсекаю, и даже вот, ну, не то, что на метр, а даже вот близко к себе не принимаю, и все. Безумно рада, что мы с тобой познакомились, я бы даже, наверное, после... Я сходила к тебе один раз, но я понимаю, что это будет, может, второй, третий, четвертое. я не хочу с тобой терять связь. Хорошо. Вот. И я еще хотела тебя попросить, расскажи, пожалуйста, а, ну, ты же а, пробовала другие какие-то способы, да? Я а, не так. Вот, Я ходила к психиатру, я ну, ходила на гвозди, но это чисто ради интереса, но даже там мне немножко помогли раскрыться и, наверное, начали рассказывать о том, что с болью не то, что можно жить, а. Ей можно управлять, что ли. И то, что ты чувствуешь, боль, не надо просто об этом думать. Отпускать к себе психолог, она просто, я ей как бы раскры, раскрыла ранку, а она туда как бы еще лопату свою засунула. И вот Театр эти... сверху приложил антидепрессант, который тоже не помог. Вот все эти люди. Я сейчас со временем понимаю, что это были глупости, что я к ним пошла, но не сходя бы к ним, я не, перешла, не пришла бы к тебе. Ну да. Больше я к ним не пойду. Я рада, что у тебя вообще все так хорошо, легко получилось. Ты на самом деле огромный молодец. Правда. Вот, и... Ну, будем наблюдать, что завтра еще я с тобой, думаю, созвонюсь. Интересно будет, как, как завтра, да, что ты как себя будешь чувствовать. Вот. И, ну, держимся на связи. <связь> Спасибо тебе большое и спокойной ночи. Спасибо тебе, спокойной ночи. Пока. Пока. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий,